Всем привет, друзья, пришла у меня посылочка очередная. И я сразу пошла за посылкой получить ее. Получила. Сейчас мы будем распечатывать. Я знаю примерно что там. Но ну, хочу поделиться вместе вам, э -э что у меня пришло. Седело посада под напомню от Наташи. Стой. Это пришли ленты. Как всегда. Пришли ленты. Это Хорошо все время запечатываю. Очень мне нравится. Прям четко вот. Ответственно относится к своей работе можно Это и есть работа на Потому что. Опаньки, опаньки, вот те опаньки. Короче, много чего пришло. Так, там пусто. Ладно, это определимся. Это Наташа мне отправила опять подарочки. С Днем Победы. Вот такая открыточка. Можно делать фотографии. Вот 9 мая. Спасибо за покупку. С Днем Победы тоже. И такую классненькую. Классненькие. Ну, клеить, короче, на кабашу. Это лента, из нее делают резиночки, очень красивые получаются. Это ажурная лента, тоже классненькие. Резиночки беленькие. Это на 9 мая, такие основы делать броши. Репсовая лента, делать броши тоже. Лента 9 мая, 9 мая. Ну, не знаю, нынче у нас будет 9 мая, не будет. Тем более, э, такой карантин сильнейший. Потом вот это тоже в подарок. Так, тишина! Это лента, атласная. Она у меня заканчивается. Затем тоже, вот здесь у меня 75 лет победы, ну, не знаю, если она не нынче не попадет, то все, эта лента никуда не годится. Будут ли покупатели после всего этого? Тоже. Давид сковородку ключа. Это лента. Классненькая такая. Ну, все, к 9 мая, друзья. Это ажурная лента. Затем цветочки. Классненькие, такие красивенькие. То же самое. Тоже. Что у нас здесь получается? А, себе пистолет взяла. Новенький, нулячий. Он, а, на, а, <coughs> Наталья сказала, что он очень хороший. Ну, про запас надо. Вдруг у меня сгорит тот, а этот, как раз можно его вытащить. Пистолет. Так. Ну, Китай. Китай. Китай. в Китае. Клей. Я спросила, <coughs> хороший клей нет. Она мне ответила, да. Будем пользоваться. Там то же самое. Лента. Так, у меня был заказик, чтобы ободочки были вот такими зубчиками и вот я их заказала теперь есть у меня такими зубчиками и для девчонок для своих и на продажу они всякие разные классненькие такие коронки так от глаза от глаза а звездочки еще я взяла от глаза у меня бусинки такие разноцветные я сделаю девчонкам Браслетики, да. У меня голова уж не соображает. Вау, какая красота пришла. От сглаза глаза вот это взяла. Глазик Вау. такой. Это, наверное, булатка я взяла. Булатка. А, здесь, смотрите, здесь два Два от глаза. Две булавки. Надо еще одну такую. Аминки Динарки на шапочке, в садике или куда там красиво на Или на куртку, на кофту. Две а так, еще они у меня две только. Кабашончики зелененькие. <ш millimeterlich> да, это пускай лежит пока. Смотрите, сколько у меня пришло кабашонов 9 марта. А, 9 марта. 9 мая Это вот de Да, сегодня. Сколько у меня красоты! Набралось -я, это делать, до делать yeah. хорошие, какие красивые, да? Мама, сколько лет будет? 75 лет, вот именно не знаю, на нынче будет, не знаю, не будет. Я очень сомневаюсь, лишь бы было. А если не будет, то это все пропадает. может А кому? А кто возьмет? Кто возьмет? А на будущий год уже 76 лет будет. Они уже никуда. А а Она тут память. Да. Это волки у нас. Это я сделаю резинки. У нас есть такие вот. Нет. Ну чего? Так, девчонки, давайте ага. положим. Я уже очень сбиваюсь. Ага, молодец. Вот этот сумок еще положи, пожалуйста. Да. А, вот да. это. это да, вот, да. да, ага. да, здесь тоже очень много кабашонов. Короче, мама будет делать работать. Начинать. Кому? И потом, если карантин закончится, дай бог. Дай бог, будем... А я хочу, чтобы он закончился, чтобы этого не было. Чтобы устала я устала от всего. И буду предлагать потом свои работы ходить там по знакомым, по своим. Что смешного? Я там, там, там, ты перед нами там, Это, мамина, подожди, подожди, подожди. Нет, нет, нет. Ах, да, я тоже это. там, там, там, да. А что это у меня А, это пакеты, они такие большие. Вот так Это пакеты на продажу. А, большие. Они такие большие. А, да, что я куда я... А -а -а. Ну ладно, придумаем что-нибудь. Так, это у меня. Пойдут. А, так, это картиночки не трогай. Твой, это и мой. Подожди, мама посмотрит нельзя мне а то они будут некрасивые, понимаешь? Так, папина дочка, солдатские такие наклеечки, это все будет у нас классненько смотреться. день победы, ну короче большинство, большинство, конечно, я выписала зем победы. Так, давайте девчоночек посмотрим. Давид у меня складывает кабошон и все по пакетам. Ой, Вай, Вай, Вай, Вай, давай, доча, я тебе вот это дам. И ты вот, пожалуйста, знаешь, Дай, что... Лопай. Лопай, ладно. Ты не на моих нервах будешь играть, а свои будешь успокаивать. На. На, именно. Вот Динара лопает, также лопай. так же лопай. на. Так, ага. Это девочки, я буду делать резиночки, куколки. Принцессы. Пальчики. Это не шарик, что так делать. Ой, ну красота красотой. Вот это красиво. Очень. Мне очень нравится. Гинара, ты потер... Амина, ты потеряешь. Так, 9 мая. Почему? А? Она просто сложила сюда. Ой, красивые. Они большие такие. Классненькие. Смотрятся вообще классно. Ой, это такой мучик. Оно есть. 9 мая. Да, Да, я сделаю своим девчонкам эти резиночки. Вот ты все напичкал туда, что ли? В один пакет Да, на на, на вот сюда Осенний. Ну, конечно, красивые кабашоны очень мне понравились. Они такие масштабные такие большие не, не, не такие маленькие как обычно выписываешь а там копа тебе маленький приходит нет а здесь они большие. прям да красивые мне очень понравилось, мне это понравилось 9 мая. так что друзья все закругляюсь у меня Дарилка проснулась я пошла а с вами попрощаюсь. Всем пока-пока. Как вы видите, у меня Аминка, вон на себя вешает ободочки, как обычно. Чего? А, это Нет. тоже сюда? А сюда? Ну, так вот, закидываю в один большой пакет. Закинул вот и все. Больше не надо. Красота. Красиво, очень красиво. Все? Пока-пока, до да, новых ну, встреч. Пишем. пишем комментарии. А что еще хотим сказать? Поставить на колокольчик. Подписывайтесь на колокольчик. А я Это я Малина. Пишу. Да, это хочу, это я тоже хочу, но нельзя. Ой, Дима пришел. Все, пока-пока.